Ребята, всем привет! Сегодня я вам покажу еще одно упражнение Ноги чтобы сесть не шпагат И вот так же можно делать как людей Но сначала не забывайте подписываться Первое Ложимся на ногу И лежим 20 секунд Колени у вас должны быть правые Ложимся на правую ногу для правой ноги на кремля Стараемся как можно ниже Левая нога у вас должна быть около угол 90 градусов. То есть вы должны лежать правильно, не выходить ни вперед, ни назад. Также делаем на левую ногу. Теперь у правого Нажимся на ногу как можно ниже колени бегать в мы тоже стараемся держать вверх. 20 секунд. Не ленитесь, делайте это упражнение каждый день. Спасибо, что вы смотрите мои видео. Подписывайтесь.